Всем доброе утро Привет, мы находимся, конечно же Чагем Это Кабардино-Балкария Россия, прежде всего Это является мекка, мекка параглайдинга То есть Сюда приезжают различные парапланеристы, чтобы полетать Потому что здесь, по их мнению самые идеальные восходящие потоки И вчера мы поболтали с, не с некоторыми а про они сказали, что могут находиться в воздухе там до 3-4-5-6 часов. Прикиньте, просто вот где-то кружить над горами. В одну сторону там слетать, в другую сторону слетать, там что-то на расстоянии до 50 километров они озвучивали. Ну, пока для меня это, конечно, не очень понятно, но круто. Ехали мы сюда из Сочи на автомобиле порядка около 12 часов со всеми остановками туда-сюда. Вот, ущелье, которое двигается к Чигему, очень красивое. Там вы точно потеряете, наверное, минут 30-40, потому что вы захотите остановиться, пофоткаться, посмотреть на водопады. Ну, водопады условные, конечно, типа струйки воды текут по скале, но это очень красиво. Это как девичьи слезы. Только там, мне кажется, это мужские слезы, потому что очень такие крупные струи воды. В принципе, наверное, все, связи здесь нету. Вот это проблема. Мегафон берет в какой-то определенной точке лагеря, но я пока ее не нашел. Поэтому я остаюсь без интернета, а вы, соответственно, без моих сториз. Но это пока. Время почти 9 вышло солнце. Вышло солнце. Сразу потеплело очень резко, поэтому пришлось сбросить все теплые вещи и остаться в шортах и в футбол. Шорты очень легенькие. В компании Салива. Дышат, сохнут очень быстро. Также классно продуваются. Ну что, виды. Виды действительно потрясающие. На них стоит смотреть. И, конечно, на них стоит смотреть не только с земли. Но и с воздуха и эту возможность я вам как раз сейчас предоставлю очень здорово до да, сидя на диване в кресле в туалете не знаю где вы смотрите мое видео смотреть с высоты птичьего полета на всю прелесть кавказского хребта ну что полетели этой скалы сегодня с утра бейсер прыгал я охренел реально потому что была тишина в горах просто резкий хлопок, какой-то крик я подумал что-то вообще оторвалось и все, потом только я увидел крыло добрались до точки взлета здесь все есть, лавочки даже грибок, понимаете да насколько уровень виды конечно просто на миллион Отсюда у нас происходит взлет, разбегаются и, как говорится, полетели как птицы. Ранее сказал, что типа это мека для параклайдинга, но тут меня поправили, сказали, что еще яйца вроде неплоха. Вот. Но в мире вообще типа Индия славится самым классным воздухом. В общем, пока ребята собираются и раскладывают оборудование, покажу вам максимальное место для романтиков. Если вы романтик вы приехали в Чегем со своей половинкой, четвертинкой, ну, в общем просто леди или может быть вы леди приехали со своим МЧ, то смотрите две лавань с видом охренев. Закат солнца примерно происходит вот там, поэтому можешь на закате полюбоваться красотой год, ну реально, просто красиво две лавочки, возьми с собой термосок чаек какие-нибудь, может быть вкусняшки и будет просто тебе счастье Она раскладывает парапланы пойду снимать а ибо зачем я сюда приехал